Амиче Юэл Мачи Я прошел ее. Да, у меня получилось. Изи, легчайшая игра. Хорошо, все, можно заканчивать теперь это дерьмо. Прощай. Все, всплакнули, улыбнули. Все, пока. Хей-оу hey Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Геймс. С вами, как всегда, я ваш Сантьяго. И сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Life is Strange True Color. А если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчащие. Тогда мы начинаем. Hey. Итак, родненький, об... кратце, вкратце, объясню ситуацию. Я сейчас ä, записывал ролик. Записывал ролик 35 минут. 35 минут? Якобы записывал ролик, все это тщательно озвучивал. Oh. Обозревал, да, вот это вот все, как бы, я уже проходил здесь, короче, пускал нюни, вот это вот все, понимаешь. Но я не включил запись, so к сожалению. К сожалению, не включил запись, но сейчас, сейчас, я постараюсь все заново we're gonna... это сделать, как бы, потому что я уже на скеле, на опыте. А, до этого здесь у нас была сцена, где мы в каком-то офисе, а беседуем с... Is. Психо психотерапевтом Но на самом деле мы не с психотерапевтом Это у нас внутри сознания была сцена В которой мы общаемся с ним Мы разбираемся в себе Понимаем, что мы лежим на какой-то балке в колодце Да, после того, как джет выстрелил в нас И мы упали Так как мы задержались на доске мы, Нас изрядно потрепало Но при этом мы остались живы Мы остались живы И в этот момент балка под нами Еще одна снова ломается И мы падаем еще ниже и вот э, в этот момент, как раз-таки в этот момент, мы э, снова погружаемся в свое подсознание и пытаемся разобраться, вспомнить нечто важное из детства. Вот, Соответственно, сейчас вот эта самая сцена, посмотреть, посмотреть или открыть, посмотреть. Ну, давай She's тоже посмотрим, короче. Для пущей реальности вот это все нам нужно открыть. Посмотреть, открыть, пощупать, чтобы знать, какая-то там картина Там где-то стакан воды Сейчас вот мама наш лежит, как бы Все, приятного просмотра, начинаем сначала Сколько раз папа ночевал в этой палате? В палате спал в неудобном кресле, ужинал с chair. снайками из торгового автомата Есть что-то странное и жуткое в том, чтобы видеть, как плачет твой Кто? Отец и поговорим с матерью. Теперь мы поговорим с матерью. Теперь Hi, мы мам. вот все эти вещи обсудим, которые мы уже обсуждали. Ну, я плюс-минус на этой сцене как бы и закончил. На этой сцене я увидел, что я не записываю ролик. А вот тот самый кашель миссис Чэн. Мам. Мам. Мам. Мам. Воды, Алекс. Воды, Алекс. Принеси воды. Это мистер Чен, это ее папа. Так, не будем озвучивать кашель, потому что это изрядно трепает наши м -м, связки голосовые. Берем стакан воды, который стоит на столе. И относим матери. Относим матери, даем ей попить. Попита даем. Очень трогательная сцена, ее прощание с матерью Сейчас мы в ее подсознании, как бы находимся в прошлом, когда ей 10 лет Они с братом регулярно после школы Спасибо. находились в этой палате, поэтому у них очень много воспоминаний на этот счет Мама тяжело больна, ты отец дышит деш... Ты знала, что ты почти никогда не плакала, даже когда была совсем малюткой you know Ты знала об этом? Растя тебя, я все не могла понять. Как можно someone, заботиться о, о Кунто? Кто же so такой сильный? Вот ее, ее немножечко подшатывает. Она и даст сейчас некий кулон. Кашель продолжается. Я так понимаю, это онкология какая-то, либо что-то может быть нет? Может быть я что-то упустил по ходу игры? Ш -ш -ш. Ш -ш -ш. Не плачь, моя сильная девочка. Пообещай мне. кое что? Из последних сил пытается выдавить из себя вот эти слова. Твой брат. Твой отец. They are going to Ты будешь им нужна. Ты должна быть сильной. Быть сильной. Обещаешь, Alex? что будешь сильной, Алекс? Мама пытается успокоить свою дочь, дает ей кулон на память о том, что нужно оставаться сильной. М -м -м. Как отреагирует Алекс? Какая храбрая девочка. Надо же. So И в кого ты такая? И в кого же ты такая, моя маленькая сладкая бэба? И вот последнее издыхание матери, которую она запомнила на всю жизнь. На всю мать ее жизнь. Тяжелые моменты. Очень о, тяжело принимать такие вещи. Здесь у нее случился некий импульс. Да. Получается Мы, скорее всего, сейчас находимся на дне Нет, пока еще не на дне а -а -а, Белый шум А, это некий Экран, на котором изображен Белый шум Что ж, давайте посмотрим Что же нас здесь ждет mm -hmm. Есть ли некая Отсылка этого экрана К чему-либо в игре нет мы сидим в комнате в какой-то не понимаю отчасти не понимаю тут смена кадров такая там мы в, пол... а в этом в больничке то мы там в офисе то мы в кабинете у непосредственно психотерапевта и вот мы уже в каком-то из домов а это наш дом это наш старый дом что ли ну, давай сейчас изучим по... вот куча медленных сцен, которые не дают продвигаться по сюжету дальше. Здесь тебе изображение, фотокарточка всей семьи в сборе. Изображение матери, фарфоровая посуда яблоки. Тут свадебные фотографии их родителей, мы с братом. Как просто картины. Наши родители. Я с Гейбом. Гейб с отцом. Я с Гейбом. Uh, маленький мышонок, вот этот хомячок игрушечный плюшевый. Тут тебе и телек, все здесь есть, и вот на это все нужно смотреть. И тебе не дают это скипать. Опа, и гейп здесь. Это воспоминание. Это был ваш последний разговор? Mom. С мамой. I... Mm, да. So. Наверное. Do you miss her? Ты скучаешь по ней? Гейб, что происходит? Действительно, что происходит, я не You're понимаю. 11, Тебе одиннадцать, мне почти 15. Мы с отцом бомбы за медленного действия, а ты носишься forth, от одного к другому, пытаясь нас обезвредить. Понял, понял. А, квест под квест Под миссии Сейчас снова мне что-то предстоит изучать so Это полный отстой Мне что-то нужно plan? снова изучать Играй свою роль В прошлый раз вот в, в той сцене нам то же самое сказали Играй свою роль Нам 10, мы в палате, там матери, в больнице Все вот это вот Здесь они ругаются, я так понял, отец ругается с Гейбом Все ненавидят друг друга Винят опять-таки друг друга при этом отчасти каждый в себя. Мои кошки гоняются в напольном лабиринте. И все по классике. Я так понял, Алекс замыкается в себе и пытается отвлечься на что-то другое. Тут у нас что? Ш на что? Только Вот интересно, на что? Есть пластинка. Такими минуты мне оставалось одно. Заглушить, Заглушить их и дождаться, пока это закончится. Ну, посмотрим Ой, сначала. Да, Такие не переключ... моим лучшим другом. Понял. Переключатель громкости врубаем на максимум. Пластинка крутится. Музыка мутится. Да? А, мы в наушниках-то все делаем. Все понял. Идеально. Сейчас заиграет как раз-таки музло. И, И в целом, что нам еще остается, кроме как послушать отнюдь неплохую музыку. Все, они залетают в комнату. Мы ничего не слышим. Они продолжают ругаться. Ой-ой-ой-ой-ой Ну вот этот семейный разлад, как бы Наоборот, такие вещи должны сплочать семью Но так как отец наверняка не умел справляться с некой э, агрессией, злобой и обидой на все вокруг Как любой человек Человеку человек нужен для того, чтобы помогать разбираться э, и копаться в себе Не обвиняя друг друга Вы должны друг друга, как напарники, как пары Кто бы ни был, муж и жена, отец и сын Вы должны обмениваться экспириенсом Алекс? Эй! Эй! Так, мы снимаем наушники. Наверное, у там была музыка, только у нас отключена авторский права. Но ты ведь знаешь, что на самом деле это все было... Что? Не успел прочитать. Заболтал Ася. Что ж здесь дальше? Что? Опять эта же сцена? Чего, блин? Нет А, теперь нам нужно все изучить а, Наверняка он там сказал, что это не все Я должна была поддерживать мир в семье, но no what, что бы я не делала Так, этому телевизору TV было больше лет, had чем us. нам с Гейбом а, Памятная статуэтка, памятный алтарек Алтарек I для матери Я so так старалась держать отпущение, которое ей дала Я была сильной, я должна была сплотить всю семью Сплотить всю семью, но что-то пошло не так Постри надежды, папина надежда. После стирки я всегда оставлял ее здесь, чтобы он знал, где ее искать. Шушу. Хорошо, что хоть у меня осталось шушу. Шушу — это наш мышонок. Так, рюкзак. ей почти забросил этот рюкзак. Мы неделями не могли вынести его в школу. Так, журналы. Аккорды киллер, мистер, тут были совершенно левые. А еще один комикс. сын Свинца нравился еще в формате кино. А мне оказалось, что там слишком много крови. Так, окей, окей, это все изучили, пепельница Из всех своих, своих обязанностей больше всего я не любила чистить пепельницу за отцом Банк от печенья Швейные принадлежности мамы Я в жизни не пробовал масляного печенья Так, здесь коробка для бумаг Тут было полно поздравительных открыток Мама их никогда не выбрасывала Также здесь есть кошка Спасибо за попытку, козик. Так. моя обязанность была сортировать их по срочности. Хэллоуинская тыква. На тот Хэллоуин я хотела быть оборотнем, но костюм оказался слишком дорогим. Фотография. Фотография. Просто не верится, что они могли быть так счастливы. Так, здесь гейт вечно натаскал у папы пиво. Наверное, единственная вещь, за которую они никогда не ругались. Из-за пивка, значит, мы не ругаемся, а просто без причины можно, Да. Она так вкусно готовила, и мы ни к чему не прикасались, ни к каким специям. Две части воды на одну часть риса, таймер на 30 минут, сделай домашку по истории, подать на стол. Почти пустой, как всегда. Визитка. Я даже не знала, что такое органы опеки. Но очень их боялась. Хэллоуинскую тыкву мы посмотрели, сейчас пойдем никуда. Банк от печенья, мы все изучили. Все, все, что могли, все изучили. А дверь. Не... А, так, не изучил. Гипс, с папой ругались громко. Пытаемся Шу. открыть дверь? Куда это ты? Сам ей скажешь? Или мне это сделает за тебя? Не ори так. Ладно, я сам. Алекс, отец потерял работу. Again. Снова. So и у нас снова Again. нет денег. Не смей говорить со мной If таким тоном. Думай, что хочешь, everything. но ты не знаешь всего. Ты что, думаешь, я сам okay. себя сократил? We'll Ничего, мы could, um, мы что-нибудь придумаем, Dad. я могу... Даже what не знаю, пап, что делать-то будем? Что делать -то будем? Воздухом eat. питаться? Мы можем Or, продать what пластинки, what или мою гитару. Sell... Я могу продать гитару, Алекс. Что он должен сделать, чтобы ты перестала him? его выгораживать? Видела бы тебя твоя мать, она бы... Не смей говорить о маме, гей! Мне надоело, что ты используешь ее как оправдание своей никчемности. Ругаются, блин. Не трогай меня, уру. Пап! О, блин. А -ца -ца -ца -ца. Dad, Alex. Черт, Алекс! Okay. Все нормально. Okay. Все нормально. Это была случайность. Алекс, I... я. I я не. не... Я... Па! Okay. Все хорошо, пап. Really? Правда. Мне не больно. Блин, ну я от же, конечно. Я больше не могу. А, -а, а, мне кажется, я понял, к чему это все идет. Пап. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, конечно, да. Тяжело, тяжело. Кто-нибудь к вам придет. Да, женщина, из службы опеки. Кто-нибудь. Он не может, он не понимает, что ему делать. Он не может сосредоточиться, не может взвесить все обязанности, построить план на день. Работа, дом, семья, воспитание. Простите меня. No. Нет, no. нет. No. Пап. Dad! Пап. А мы бросили свой, конечно же, кулончик. Угу. Который нам дал мать. Вот уж не думал, конечно, не гадал, что что-то плохое тут произойдет. А тут на тебе, тут тебе разлад в семье, недостаток денег, бардак, отвратительное отношение отца и сына. Тут такой психологический триллер на самом деле. Кошмар. М? Отстой какой и тут опять импульс какой-то, эмоциональный сбой произошло. Страх, грусть, все это в одном шейкере. Вот так взяли и вот так вот перемешали. И в Алекса тут, ты как бы и в батю, и в гейба тоже. Они очень много натерпелись, поэтому как бы не стоит осуждать никого из них, мне кажется. Вот новая сцена. Я так, опять-таки, Миссия под миссией. Тут какие-то письма, Алекс Чен. еще что-то. А это мы где? Это мы непосредственно в органах опеки уже? Мы в каком-то приюте или еще? Hey, can I ask you a Можно спросить? Что это за приют? Тот, что, в Гранд Парке? Kind of Я думал, тут поприятнее. Can't Я не могу. This, okay? Слышишь? I... не могу. Хэйвен, Спринг, Сабер тут. No. Ты должна. Будь честна по поводу того, что ты видишь. Я и была. Have. Но с меня хватит. Еще немного. Тебе 12. 16. 12. 16. Мне 16. Я угнал And машину и have. попал в колонию для несовершеннолетних. Then Не надо, Гейб. Тебе 13. 14, 14. 15. Приюты, интернаты, завталы комнаты в странных домах в приемных родителей. К 17 ты повидал их все. В какой-то момент ты начинаешь чувствовать разные вещи. Твои эмоции больше тебе не принадлежат. У тебя ничего нет. Ничего и никого. Ты одна. А что же с отцом случилось в итоге, где отец делал? Я не хочу. Алекс. Играй свою роль. Опять? Мне опять это надо делать. Душно! Играй свою роль. Хорошо. Письмо I к отцу. Я, я писала их каждый день. Вот It's дура. Stupid. Понимаю. Why? Так, yeah. почему? Ты ведь скучала him. по нему Наверное, я поступила... А, пропустила несколько дней а, счастье это выбор, который делаешь каждый день Пару дней мы пропустили, соответственно, мы не выбрали свое счастье Здесь we бойлер Держать в комнате стекло было запрещено И нам приходилось пить из we этой штуки Понятно Господи, мне так пичкали лекарствами Список лекарств, он как-то немного помогали Я однажды стащила вилку и спрятала ее под матрас Ибо нефиг Проживающие должны всегда придерживаться установленного для них. Расписание находиться в общежитии вне установленного свободного времени запрещается. Стеклянную посуду и столовую при серебро следует оставлять столовый. столовой. Приносить их в общежитие запрещается. Приходящие посетители в общежитие не допускаются. Свет в 2100 должен быть выключен. Слушать музыку, смотреть телевизор сидеть за компьютером после отбоя запрещено. Не соблюдение любого из этих правил придет к дисциплинированному взысканию. Понял. Понял, тут тебе, на тебе, и решетка на окнах, чтобы никто не... А говорили, что это не тюрьма. Тут тебе и решетка на окнах, тут тебе и... Может, это делали для вашей безопасности? В любом случае, мы жили... Мы жили за тюремной решеткой. Дверь. Почти уверен, что она закрыта. Письмо отсюда. У отбой уже был. Мы никуда отсюда не уйдем. Так, это мои струны. А где гитара? Ну, сейчас пойдем искать вот баскетбольный мяч, пожалуйста. Надо было и нас. Просто это такие штампы. На нас really оставить like Ты правда чувствовала себя? Else, ну больше у нас никого else, не было. Я помню девочку, которую ты написала. Сади, Салли. Салли. Uh, Что-то на С. Я тут девки балуются Совсем недолго, потом yeah, я сорвалась на ней и больше She она со мной не общалась Как и все остальные like Так, has. здесь ничего нет Здесь тоже, скорее всего, ничего нет Здесь есть игрушки Некие игрушки, которые нам пока недоступны Ящик для личных вещей Сесть Почему бы не... Да И там будет еще стул, его нужно будет открыть Если ты понимаешь, о чем я Ах, ладно, понимаю, вот это да Да, конечно Логически Логические цепочки сохранены. Это, это главное. Это главное. Ну что ж, ну что ж. Опа. У меня там девки балуются. ли вы шум, если он будет на записи. Ничего не могу с этим поделать. О, смотри, стоят. Еще стоят. А вы кто такие? Кто вы? Вы а? Вы ко... Што... Но куда вы вы? Ты куда пыришь, А? Ты куда пыришь, зализанный? А ты выдрашмарая. Куда ты все? Куда вы все палите? Расскажите. А, все, нужно профилировать. Понял. Она сколько пережила? Не знаю, даже готовы были мои проблемы. Девочки. Первые родители думали о нем не совсем хорошо. Так, эти боятся. Тут говорится, вот чувствительное. Что это значит? А, то есть здесь были проблемы некие, да? Получается А, злоба, смотри, злится. Интересно, почему я до сих пор не забрали? Это третьи родители Тут паренцев было очень много Оказывается Из семьи в семью петляло Кто? Вот это? Наверняка она прелестный ребенок мы, мы с ней не уживемся Она уже такая взрослая Это ведь она постоянно участвует в драках <смех> Я хочу помочь. Правда, но... Но она какая-то... Не такая... Странная. Неправильная, проблемная. Задавили, задушили. Сама она, короче... Ооо! Мы так умели? Нам можно было так делать? Нам надо было Джеда так... Разбить. Ну... Так, наверняка сейчас рука поцарапана, будет вся в крови. Нет? Интересно, мы в Хейвен Спрингс попали уже... Да, 10 лет прошло, соответственно, ей уже 21 по-любому. То есть она с приюта выпуска... выпустилась и приехала в Хейвен Спрингс. Ш... Извини. Так, что ты еще нам расскажешь? Ты будешь вообще до последнего Why? давить? Мы без этого хорошо жили. За что? Ты должна это увидеть. Что увидеть? Что меня никто не, вы, не выбрал? Тебя никто не выбрал. И зачем? тебя никто Nobody не выбрал. Тебя никто не хотел. Мама Dad умерла. Отец ушел. Я бросил тебя. Ты не смогла сохранить семью. Keep... Я you должна была. Тебе было 11. Тебе было 11. Ты была ребенком. «Алекс, это не твоя вина. Believe. Люди уходят. Проблемы остаются. Иногда жизнь похожа sandwich. на сэндвич с дерьмом. <laughs> Ой. Сделай ее лучше». «Хороший be сравнение, «Злись да. на отца. Скучай по маме. No, И на меня тоже злись. Только не сдавайся. No никто не смеет говорить тебе, чего ты стоишь. No И никто не away. смеет забирать у тебя жизнь. Fight. Борись». I'm not sure I... Я не уверен, что Но у тебя есть дар. Дар, который ты даже не понимаешь. Ты можешь world. изменить мир. Сделай его лучше. А теперь вставай. Что? Вставай, вставай, Борис. Я бьюсь один в ринге. Я борюсь, один в ринге. Я встал один в ринге. Борюсь, один в ринге. Все, отлично. Вот она. Вот она. Вот она. Давай, мы должны встать, боро бороться. Мы не должны просто так взять и погиб. Тем более, что там пулевое это что в легкое? Ну, подумаешь, что всего-то ничего. Куда там могло это все это да, попасть? Вот она попала, и как бы вот теперь. Вот те как говорится. Так, сейчас поудобнее сядем. Отлично. Вообще идеально. Идеально. Сейчас чуть-чуть пониже. А пониже как мы можем? Как? А, вот так. Смотри. Ох. Хорошо. Так, есть старая масляная лампа. А зажигалка, интересно, есть у нас? У нас есть зажигалка? Или все-таки не присутствует она у нас? Так, так, так. Че, че, че? Че потерял? Блин. Нам Гейб дал эти спички. Одну. Спичку из 10, которую он в том самом приюте и раздобыл А, нет, в Теряге для несовершеннолетних Вспомнил Ну Лампа-то покоцанная, разбита Вряд ли там осталось какое-то масло Не знаю Хотя, куда оно там денется Если оно там стояло годами Но Ноги болят, легкие болят, руки болят Все болит, мы ползем Один я сижу такой в кресле на расслабоне На просто на расслабоне Как бы, ну, согласись о -о -о. Так, держись. Малыха, держись. Тебе нельзя потерять этот огонь. Супер. Вот мы находимся в некой шахте. Ой, моя Ой, моя месть будет страшна. Я... Моя ярость. Ярость, Джет. Вылится вся на тебя, абсолютно вся. Она вылится в таких масштабах, что ты сморкнуться не успеешь, как я, полностью. А... Облачу тебя в свою ярость Облачу, есть такое слово? Да, облачать Что? Ну, я не знаю, я, я из Беларуси, извините меня за мой русский язык В целом, как бы не обовязково его Знать, Я должна найти выход Хорошо, я должна найти no выход лестниц больше нет Хотя вряд ли я сумела бы сейчас по ней забраться Так, есть туннель Изучаем Туннель Изучаем Ну, забраться ты не смогла бы, а доски оторвать смогла как бы Джед Шахты разра разрастаются, как и говорил Джет Или Гейб а, Крыса Мертвая крыса Будем считать, что это просто крыса, а не знак <свят> а, Хорошо, что она, а не мы, я бы так сказал Здесь есть сундучок, здесь I есть табличка Я бы рассмеялась, если, если бы было... So не было так больно Так, безопасность прежде всего Согласен я бы тоже рассмеялся Кирка Как давно она здесь лежит? А какая, собственно говоря, разница? Вот мы пробрались какую-то вот... Вот она, шахта Вот она, шахта Понял Я все понял И что же? И что же? Что же? Что же мы можем здесь увидеть? За что зацепиться, чтобы такую долгую Катсцену нам дали посмотреть? Тут должно быть нечто такое важное, что просто... О, Генчик, Gens. видел Генчик из Dead by Daylight? No. Нет, нет, нет, только не это! Все, потемки, все, потемки. Ладно. Я смогу. Я смогу. Ну и перенервничала, малышка. Блин, на самом деле, прикинь, в шахте, в полной темноте, ты гонишь? Вася, ты гонишь? В полной темноте в шахте. Сейчас зрение адаптируется. Или что, или мы своим будем сверхчувствительностью своей будем видеть. Okay. Окей, это уже что-то. Мам, мы сейчас шахту просканируем мы узнаем, что все-таки случилось. А потом наверняка с каким-то массивно масштабным заявлением выступим на радио Это аура, моя единственная зацепка Ну да, больше тут ничего, к сожалению, нету Чуйка наша пока ничего не, не видит Идем на ауру, медленно, но верно пробираемся по шахте Так, следы от неких колес получается, да? Здесь некий right, генератор. Boys, так, close. парни, мы почти на месте. Афки и рудокопы на вики, Take да, Джет? Мы шикер и рудум. Посмотрим. God damn right. Точно. Так. так вот, что пытался похоронить Почва больно влажная, Джед, надо закругляться, тут копать нельзя. Ничего Джет, у нас ведь ни насосов, ни... Моя команда никогда не оставляла шахту такой глубины. Работаем. Понятно, Джед заставил всех работать, короче. А, вопреки предупреждению о том, что слишком влажно. Спокойно, потихонечку. Что за... Шевелись, скорей, вон и тоннеля! У кого рация? Джет. Твою мать! Джет! Джет! Джет! Так, понятно. О боги. О боги. Надо now. уходить. Скорее! Там останется люди, они же утонут. Все, там устроят. Да. И мы вместе we с the ними, the если out, будем тут торчать. Решайся, Джет. Черт! Так, все. Everyone. Уходим. Выходим! Так, кашель, кашель Оу, like Пахнет фейерверками Видимо, здесь Тайфон подорвал заряды Фейерверками пахнет Почему? Потому что там есть порох Понятно Не дай бог, сейчас, если что-то мы здесь найдем Что это? Это, может быть, это какой-то труп? Что это? Ключи Цепи Кулон Бля, наш отец что ли там погиб? Или чё? Что мазафака это такое? Алекс Это, это папа Бич Ты гонишь, наш отец работал в шахте И его там заколотило нахрен Твою мать! Твою мать! Это разрыв вообще! Это не вредно, что Джед! такое! Джед, вернись! Джед, сукин ты сын! И это вот как бы ее батя говорит Джен. об этом. You Хватит! Джейн! Джед, ублюдок, Джей! вернись! Батю зац... Закончено, Джейн. Он не вернется. I'm sorry. Мне жаль. I'm so sorry. Мне так жаль. Я подожди, я не понял. Это, это Батю там заколотила этими камнями, похоронила заживой, или что? Или Батя был причастен к этому? О, эти загадки, я вообще не понял. Типа я такой горошек, только что передо мной сцена была, и я ничего абсолютно не понял. Вот так вот, как бы понимаешь. А вот мы выходим из этой шахты. Там все было в камнях, заброшено, э -э, завален выход, но мы как-то выбрались. понимаю, Нормально. Обычка, ситуация, обычка. Но с батистой она вообще сильная была сейчас. Вот это вот, как бы, ну, по внезапное появление батька в игре это о, -о, -о Под солба. Пишка. Да уж, пойдем. Че, куда пойдем? А, не знаю, сейчас пойдем погуляем. Куда? Да она же пулевое ранение, может, больницу... Да не, пойдем, траву посмотрим. Сейчас тут равнины, холмы, вот это все, ну, как бы... Че-че? Что -че? Че там написано? Вот спасибо за то, что дали почитать, как бы, ну... Везде, где попало, там есть надпись а, на русском. Ну, здесь же решили ее не добавить. Наверняка там что-то хорошее про Джеда написано. А Джед на самом деле тот еще хрыщ, козел, Падла. Смотри, там как раз-таки зомби сидит игрушечный. Мы выбрались и... Вернее, <с> даю зуб на отсечение. А, руку, бля. Ну, или зуб. А, сейчас будет катсцена. Еще одна. Твою мать. А? За то время, что я провела в Heaven Springs, я поняла, что делает его особенным. Это цветочный магазин, который держит несколько поколений. Это владелец бара, который знает каждого посетителя по имени. Это праздник весны, традиция, которая живет вот уже сотню лет. История, сплоченность. Гордость. Вот ценности, которые Haven, определяют Хейвен Springs. Values, и на этих ценностях построен Тайфон. Вот почему наше сотрудничество было таким so плодотворным. Для меня большая честь направлять Typhoon's ресурсы Тайфона to to на благо Хейвен Спрингс. Мы верим в вас и с огромным нетерпением ждем новых достижениях. Спасибо, Диана. I I Думаю, остальным us. меня When поддержат, say, если я скажу, что мы this хотим this сделать наше сотрудничество официальным. Пора голосовать, ребят, а потом обедать. <плак> Говна, пожуй! Ст... Ой, сори. Говна, пожуй, старый хрыщ. Я вернулась, сучка. Я здесь, и кто теперь, старый ублюдок, скажет, что я куда-то делась? Я... Вот она. Ты в меня стрелял. Я ранена. Ты... Вступайся за меня. Алекс, ты тоже вступайся Бог, за меня. Вы мои друзья все. Все нормально. Нормально. Тебе нужно к врачу. Что с тобой случилось? Оу, oh, фак. У меня плохие новости к сдавом бичи. Я узнала то, что не нужно услышать. Мне очень жаль. But... Что? Алекс, ты ты ранена. Тебе нужна помощь? Да, он вас всех обманывает. Твою мать говна кусок. И Джет Лукан тоже. Алекс. Алекс. Что происходит? Чмо? Вы видели? Он еще делает вид, что не понимает ничего. Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, что происходит. Ночью я была в шахте Тайфона. Я видела, что Тайфон скрывал 12 лет. Джед Лукен не герой. Вся эта история — это ложь. И со Джеда произошел несчастный случай. А потом он бросил семерых своих людей. Он позволил ему тонуть, чтобы спастись самому там в грязи я нашла наши с гейбом фотографии, потому что одним из шахтеров был мой отец Блин у меня мурашки по коже на самом Тайфен деле. Слишком. Тайфон пытался это замять, чтобы не ставить под угрозу голосование. Они боятся, они безжалостны. Давай они боятся. Все в этой компании напуганы до смерти. Они думают только о том, как бы защитить себя. Поэтому они решили похоронить доказательства. И никто не могло остановить этот взрыв. Даже то, что в горах находились четыре человека. Вот так Гейб был убит. Джед все это знал. He covered up the truth он скрывал о прошло... о... правду о прошлом, о Гейбе. А когда я узнала, он, как вы видите, попытался убить и меня. Тварь. Усатая Вульва за усы бы вот так взял бы, да вот так вот... Бррр! Сюда! Вот так бы сделал. Дже. Джед. Чмо, какой ты мразь, какой, Why какой are ты... Any of you saying Почему вы молчите? Да, они все, наверное, знают. You, Мы не хотим Alex. тебя смущать, Алекс. Не смутите. Вы попробуйте. Они are... совершенно well, безосновательны. А спускаться в шахты, разумеется, было очень опасно. И к тому же незаконно. Твою мать. Что происходит? Но мы все понимаем, в какой тяжелой ситуации ты оказалась. So ты через многое прошла. Брат ведь был твоим family, единственным родственником, верно? Я могу только догадываться, как тебе хочется найти объяснение этой потери. Найти в утешение и... And... сделать жизнь чуточку справедливее в своих глазах. Вашу мать! Ну нет, дайте их посадить. А может, вы просто расскажете правду? Вы все равно собирались anyway? уходить из Тайфана. Что? Вы не подписывались на угрозы и попытку убийства. Вам все это противно. Вот он ваш шанс. Положить этому конец. You. Ну, давай, ты родненькая, yeah. Дианочка. Пап. О чем idea, говорит Алекс? No. Я не don't. знаю я пытался поддерживать Алекс с тех пор, как погиб Гей. Я думал, даже не знаю, я надеялся, что, что смогу хоть немного заменить ей отца. Ты, Вульва, усатая, могу лишь предположить, что когда мы при... причиняем какую-то боль, больше всего достается тем, кто пытается помочь. Вульва, усатая, я бы за твои усы тебя взял, да как бы дал пару раз леща. Вы чудовище. Вы пытались меня убить. How can you stand как вам совести there and хватает стоять Alex. здесь и говорить такие вещи? Алекс, вы чудовище. Это реально. Ты не только что ты, ты чмо. Ты мра... прошу вас. Know, я понимаю, что expect. в это сложно поверить. Вы все ему доверяете. Я тоже доверяла, но я говорю правду. Я, я тебе верю. Еще бы не верила. И чё за молчание? Вы, вы серьезно? Like Можно минуточку внимания? Я, Я знаю Джеда three, уже много-много лет. Uh, а вот вас, мисс Ченн? Алекс. Похоже, знаю гораздо you well, меньше, as well, as чем думал. Разумеется, must, course, нужно делать скидку на травму и последующее... Замешательство. И, и тем не менее, мне больно слышать такие ужасные и невероятные обвинения в адрес моего друга. Ты, вы гоните все? Вы... Чё? Я всегда безоговорочно доверяла Алексу. Не в ее характере разбрасываться такими обвинениями. Должно быть, что-то случилось. Мисс Лейт, у нее no нет никаких доказательств. Может, и нет, но я, в своем мнении, высказалась. Mm -hmm. Так, бабка за нас, Стеф за нас. Charlotte. Дед не за нас. Шарлота? Не. No. Оставь меня. Я хочу, чтобы это поскорее закончилось. This. Что? They Блин, он... Они убили Гейба. Что ты пытаешься сделать? Уничтожить ну, Тайфон? Это его не вернет. Я знаю только одно. Где ты? Там разрушенные жизни. С тобой что-то не так, Алекс. А теперь со мной me. тоже. Дебилка! Остановитесь, вы что, гоните? Я не могу тебе помочь. Прости. Я с пулевым ранением, вся в садинах и грязи, пришла к вам в бар, чтобы сказать то, что со мной случилось. Тут... Спокойно, Алекс. Все схвачено. Oh, да твою ж мать. У меня есть флешка с кучей записи. Не зря Пайк убедили. Да, мы об этом уже говорили. Вчера твое начальство закрыло дело. У нас нет времени на теории заговора. Да. снова пытаешься выпутаться. Я вижу тебя насквозь. Я знаю, как ты неиспытываемое терпение, Джин. You Знаешь что? Я тебя больше не боюсь. Не тебя. Не Тайфон. Спор разгорается Спор, а осталось только какую-то песню еще на фоне всех запустить Спасибо за то, что я сейчас в курсе, что, о чем они там разговаривают Давай спросим, не будем навязываться? Ты же мне веришь? Райан Why are you doing зачем this? ты это делаешь? Что? Я выбрал не того. Мой отец не murder. убийца. Ты боялась, что мы не доберемся до Тайфона? Поэтому нашла нового козла отпущения? We Я думал, что мы заодно. Что делаем это раз Гейба. Ты, господи, дебил, Алешенька, и меня. You you Я думал, что значит для себя что-то. Right. Господи, no. Алешенька! Нет. Я не позволю Ryan. себе снова так со мной поступить. Райан, ты свихнулся? Я знаю, dad, что он твой отец, но ты посмотри на нее. Зачем it's... ей таком врать? Это зашло слишком far. далеко. Алекс чуть не умерла. Это не так. You, иди ты, Райан! Everything... После всего, что ты? Серьезно, иди к черту. Хватит. Опа! Опачки! Шо-шо-шо! Шо, шо, шо. шо? вульва устата, иди сюда! Деда сейчас наказываю. Будем будем сейчас копаться, а? Иди-ка сюда! Че там? Что это такое, райан? Шо-шо-шо, шо ты стоишь? Ремень затяни. Давай-ка, ну. Я знаю, почему вы хотели меня убить. Вы пытаетесь убедить себя, что так было лучше для Хейвен Спрингс. Но ведь дело не в Хейвен Спрингс, и вы это понимаете. Дело в вас. Я знаю, что так проще. Не думать о людях, которые вы похоронили. Вы хотите отвернуться и, отвернуться и, и делать вид, heard, что люди, которыми, которым вы причинили зло... Понятно. Но я вам не позволю. Давай, малышка. задави. Мой отец you. работал на вас. Его звали Джон. Ему ничего не доставалось даром. Он боролся, чтобы выжить. Он боролся ради нас. Может быть, он наконец-то начал побеждать. Но вы убили его. А потом Гейба. Моего старшего брата. Он создавал здесь семью. Как умел, разбираясь по ходу дела, дела. Абсолютно ничего не умев. Он так волновался. И так радовался. И привез меня сюда, чтобы я стала частью этой семьи. Но он погиб. Из-за вас. А я... Столько лет я хотел одного выжить. Прорваться. Хейвен Спрингс изменил меня. Я начала задумываться о будущем. Помогать людям. Я хочу помогать людям. Потому что. У меня это хорошо получается. Это охренительное ощущение, знать, что я в чем-то хороша. А вы пытались меня убить. Вы хотели оборвать мою жизнь, чтобы не пришлось признавать правду. Если мы можем принимать чужие эмоции, а можем ли мы вселять свои? Интересно. Попытаемся разжалобить его? Этого усатого дурачка? Вы ведь забыли об этом. Верно? Замазали, поверь, другой историей. Что вы герой. Вы говорите себе, что вы герой. Сильный, мать его, лидера. Иногда это означает, что вам приходится принимать сложные решения. Решения, которые приводят к гибели людей. Это не героический He поступок, нет. Но не та на такие способны немногие. Хейвенс Спрингс, повезло, что у него есть вы. Чему такое усатое. Я думал, нормальный мужик. That's Но это ложь. Лож. Поскрести эту позолоту. И что мы увидим? Вы пешка в чужих руках. Пешка, да, совершенно верно. Одиннадцать лет назад вы отправили группу людей на смерть. А, про... а потом продали душу Тайфону. Угу. Вы позволили им говорить, что ваша жена и сын не должны об этом знать. Именно вы позволили им говорить, что Хэйвен Спринц важнее человеческих жизней. Когда настало время показать, кто вы и чего вы стоите... Вы позволили Тайфуну решать за себя. Я чувствую, как вы пытаетесь со страницы. Не надо. Не надо. Не надо, дорогой мой усатый друг. А глаза какие красивые, правда мучительные. Иногда она настолько ужасна, что кажется, будто еще немного и ты сломаешься. Но пройдя через эту мясорубку, whole, и осознав, что ты все еще жив и свободен, и ты наконец осознаешь, насколько ты на самом, самом деле силен. Это мотивационное движение такое, понимаешь, на канале Еба Гейм. Раскалываем преступников. Я, я вижу правду. Вы себя ненавидите. Вы ненавидите себя за то, что сделали. Вы ненавидите себя за те поступки, которые совершили. И чем больше вы отрицаете эту ненависть, тем сильнее она становится. Ну, дед, я знаю, кто вы. Я видела ваши худшие стороны. Я вас прощаю. Я вас прощаю. <сос> бля, я сейчас сам заплачу. Ебать. Ой, сори. Ты это мой блядь. Блядь, чекай, фу, у меня глаз не скрылся. О! О! Ушел, полностью нет! Твою мать! Дарите бля, а! ну, а! микрофон, блядь! Ой, опять Сулови, Вы гоните? Чё за дерьмо? Я такой... Я, я такой... Бля, вы, вы гоните? Вы я... Что это было сейчас? Вы погнали или чё? Что это было, бля, за дерьмо? Это вот! Это вспышка какая-то была, и я такой... У меня такие типа... Это что, я такой меланхоличный? Я такой... Меня так легко тронуть? Что это за дерьмо? Вокруг Тайфона Майнинг не, схита, не стихает скандал, который потряс небольшой городок Хейвен Спрингс, где соседание городского совета закончилось шокирующими откровениями. Владелец местного бара и президент городского совета Джет Лукан в прорыве раскаяния признал, что 12 лет назад скрыл факт гибели семи своих подчиненных работников Тайфун. В прошлом месяце новая незаконная операция, целью которой была помешать проверке. Привела к гибели жителя Хейвенс принц Гэйба Чэньо. Мистер Лукан сейчас находится в полиции, и скоро ему будет предъявлено официальное объявление. Обвинение. Мы продолжим следить за развитием событий и скоро подробнее расскажем и заявим об уходе генерального директора. О том, что будет с рынком и как скажет. на времени? Понятно. Бля, это очень сильный момент был. Если ты, если тебя это не тронуло, ты такой железный мужик, что просто, ну твои яйца yeah. прям можно вот так вот so, сдавить, и им ничего не будет. Совершенно хуже всего. Нужно пойти про Ветрисово. Ой, бля, не говорите мне такой. О, -о, О, что After это такое? Я призвала все свои силы и волю и готова вылезти из постели и подняться Привет, на крышу. Привет, друзья! Я снова принимаю заказ. Думаю, сейчас всем нам нужно чем-то себя занять. И лично I need I need мне все, все в этом помогало творчество. Так, понятно, хорошо. А, давай поднимемся тогда на крышу. Блин, это очень сильный момент был. Такой очень сильный. Как, как он железный взгляд его в долю секунды при, притвори, о, э, превратился, да? В щенячьи глазки с ручьями слез. Пришла эта стерва, I'm бич. Мне so, так жаль, so. пошел вон. Ты мне больше не нужен. Я выбираю Стеф. Понятно? Все, я, я не буду с тобой никаких делами. Ты сказала правду о моем отце. Я не смог ее принять. Наверное, я не настолько силен. После всего, что он сделал, ты да простила его. Я и не думал, что можно быть таким сильным. Но я надеюсь, что когда-нибудь стану таким же сильным, как ты. Стронг-тю. Mm -hmm. Thank you, Ryan. Спасибо, Райан. Это много для меня значит. Ну? Mm -hmm. no. И что? What about us? А что насчет нас? Do you think Ты сможешь you ever меня простить? За то, что я сделал? Нет, не прощаю. Я постараюсь. Постараюсь. Я стоял с пулевым ранением. Даже не знаю. После, После всего, through, что мы пережили, ты отвернулся. There, когда я нуждалась you. в тебе. Как я могу снова тебе доверять? Я стою перед ним с пулевым ранением, вся в садинах, в крови try. и грязи. Я хочу попробовать. Возможно, это займет некоторое время. Мы были I так счастливы с тобой. Меня это устраивает. Мы были с тобой так счастливы, и ты отвернулся от меня просто в считанное мгновение. So, ты Маслорий. Итак. Что Алекс Чен планирует делать дальше? Я спрашиваю, потому что я в деле. Здесь или в другом месте. Я буду рядом. Если ты этого хочешь. I'm there. I'm there. Спасибо. Просто спасибо. That's из города уезжать sweet, не хочу. Ryan. Это здорово, Райан. Спасибо. Я не хочу ему уезжать из города. А отвечаю. Mention. Мне очень нравится этот город. Очень нравится. Тут как бы относительно все хорошие. У меня есть пару друзей. У меня есть Тэф, Райан. Я не привыкла иметь возможность решать, чего я хочу. Наверное, мне нужно подумать. Конечно, ты подумать, нужно столько срыв испытать. Понимаю. Если что, ты знаешь, ты меня найти. Пойдем наверх. Пойдем наверх на крыльцо, на этот балкончик. Там посидим, посмотрим даль, попьем, может быть, даже чайку. Сейчас еще будет несколько трогательных или одна длинная сцен. Угу. Что поделать? Что ж поделать? Сидим. Вот мы сидим, отдыхаем. Смотрим вдаль, э, скверочат птички, скверочат right. сверочки. Just tell me. Расскажи мне. О чем? What? О, Гейб сидит. Что? My future. О моем будущем. What to do? Что мне делать? The night of the spring fest, На празднике весны Райан предложил place, мне остаться в Хэйвен Спринг. Сделать England. это место своим домом? The idea of making this place. <laughs> мне понравилась mm. эта идея. Разумеется, это было бы до down. того, как началось все это безумие. У, ты же у нас всезнайка. Расскажи мне. Ну, <связь> no, Райс, так, я действительно не знаю, что you тебе сказать. Оставайся в Хевен Спрингс. <связь> Думаешь? Давай, ты прав Я хочу остаться, всей душой хочу Мне так понравилось это место, You're конечно right. Ты прав I've Тем более у нас никогда не было before. дома Друзей, работы, своей квартиры Зачем a от child. этого отказываться? Is у тебя есть работа, it? друзья, типа, все у тебя есть, ну Как бы корни, корнями уходишь ровно туда Тем более Гей прожил в этой квартире абсолютно всю свою жизнь Поэтому тебе столько там будет воспоминаний полезных again, А с другой стороны, может, лучше уехать What? Это с какой стороны? You're You're... Ты Сынные молодая. Money, У тебя внезапно появились кое-какие деньги. Друзья, тебе не кажется, что сейчас самое время дать шанс музыкальной карьере? Нет, тебе определенно нужно выше Да иди ты! Прекрати, Гейб. Мне не нужны разглобойствования таинственного призрака. Мне просто нужно... I just need my big brother. Мне нужен мой старший брат. I'm sorry. Что ж за стой? Извини, гейп еще извиняется. Слезы. Ничего. Something. Но кое-что я тебе все-таки скажу. Или покажу, или скажу, что там было. It's three hours from now. Прошло три часа. A bus pulls away. А автобус отходит от остановки. Тебя в нем нет. Ф -ф -ф. Супер. ой ой ой ой ой Райан это мрад. Life goes on. Жизнь продолжается. Вот так. А ты думал? А ты думал? Чем завидуем баром? Ты возвращаешься, входишь Входишь в ритм. Джеда наверное посадили, Райан за главного, а я помогаю. Однажды, no без warming, всякого предупреждения, Стеф покидает town. город. Это больно. Блин, хотелось все-таки наверное со Стеф остаться. Но она предлагает тебе прощальный подарок. Свою работу. Ты соглашаешься. Годы музыкального снобизма наконец-то приносят свои плоды. Время понемногу делает свое дело. Какие-то мантры читаются, короче, понял. Люблю вот этот настрой, вот это вот все, это мне очень нравится. Опа, опа, опа. снежок. Сезон за сезоном прошел. А что же дальше? Музей нам стали, друзья. постепенно like превращается из музея в дом. More like a home. Не буду ничего говорить, попытаюсь сохранить вот эту романтическую нотку. Danger, Caguar in Aria. Мысли о Чиде, of Typhoon, Тайфоне me, и даже обо мне в прошлом. Даблс, поки дабл, Иба. Комьюнити рун эстаблишмент. Алло, я перезвоню. Ну, что же? Что же нас ждет дальше? Шляпу повесили. Опа, пивич поставили. Пивич на стол хлоп. Хлобысь. Вкусная концовка. Это вот, конечно, ну, справедливость восторжествовала, и я рад, люблю, Крыша становится твоей you сценой. Каждую неделю ты играешь наиболее, но искренней группы. You play, you Возможно, wonder, в такие моменты ты задумываешься, каково было бы выступать в большом зале, в других городах, делиться своей музыкой с другими. Or maybe you never think а about может that much ты вообще об этом не думаешь? А может быть, ты exactly в какой-то момент ты, ты даже не знаешь, что именно, когда именно, понимаешь, что изменило это место, меньше, much, чем оно изменило you. тебя. И все, и тишина, и титры, и титры. And the most extraordinary thing of all, а удивительнее всего то, насколько естественно это вышло. Сейчас мне скажут, короче, на самом деле ты погибла в шахте. Ты не задаешься It's вопросами, не, не сомневаешься, it. не гадаешь, как It's могла бы сложиться твоя жизнь. So Потому что это и есть твоя жизнь, жизнь, И впервые за долгое время ты просто живешь. А можно больше разговаривать таким голосом, как будто бы я сейчас умру. И если это не прекратится, то весь оставшийся вечер я... Спасибо. Yeah. Да не за что. You really think I'll... Ты правда Transform, думаешь, что mm -hmm. я преображу Хайвен Конечно, ты уже это сделала. Gift, Своим даром, своей music, музыкой. Просто you. тем, что была собой. Но это не значит, что тебе нужно оставаться, Алекс. У тебя есть потенциал. Ты можешь сделать это где угодно. Сделать что? Помочь людям? Exactly? Изменить мир? Сделать что? Стать настоящим musician. музыкантом? Жить в траве, Ездить по грязным bars, барам? Продвигать свою музыку в сети? <laughs> изливать душу перед незнакомцем? Не, такое мне и не надо. Как по мне, звучит круто. Предсказать эту no версию твоего version, будущего невозможно. Но я могу обещать только приключения. So? Ну? What do you think? Что думаешь? Что же я думаю? А я даже думать не буду, остаюсь в Хейвен Спрингс. Хотя, ну я молода. Мы отправляемся с вами на поиски приключений. Потому что Райан нас подставил. Really как бы, я знаю, чем хочу заниматься. Типа, я все равно, мне кажется, я бы не смог просить Райана, потому что это слишком, ну, как бы это подло с его стороны. Да, отец, он даже не разобрался в ситуации, он просто сказал... Нет, ты лжешь. Он мне не доверился, короче, поэтому потерял свою вишенку на торте. Извините, я как бы человек простой. Вижу автобус, прыгаю в него, уезжаю, помогаю людям. Все. Типа я могу заняться всем чем угодно: музыкой, помогать людям, устроить шоу э, телекинеза, ой, телекинеза, экстрасенсорных способностей, пойти на э, битву экстрасенсов на ТНТ. Все, что угодно, могу сделать. А может быть, когда-нибудь я снова вернусь в Хейвенс Premise. А ты... Ой, э -э, Златовласый. Гудбай. Гудбай. Утеряно. А, мы вместе уезжаем? Не понял. Я сейчас не понял. Мы поехали вместе. Это что за дерьмо? Я думал, я отшил этого мальчика Златоуста. О, что ты делать будешь? Что же вы со мной делаете, а? Что же за игра-то такая? Сколько она меня серии душила, эта игра, и вот наконец мы закончили, ну, скорее всего. Опа, сейчас будет сцена. Так как у меня авторские права там отключены, ну, песни с авторскими правами, скорее всего, сейчас будет просто тишина. Выбор идеальный, сейчас просто посмотреть, как она молча бренчит на гитаре, на сцене. Идеально. Тайфун лгал, отец лгал. А хуже всего то, что я лгал самому себе. Правда, все это время у меня было перед глазами, но я предпочитал верить ему, а не тебе, прости меня. Я такой очень мой говно и хочу извиниться перед тобой, потому что я был неправ. Я тупая девка, и мой усатый батя был ну, мне дорог. Если ты захочешь встретиться со мной снова, я буду счастлив. Извиниться перед тобой лично. Ты будешь потрясающий э, рок-гитаристкой. Люблю. Домой, блин. все. Да Что? Артур заблокировал меня? Так, Стеф Это понятно Стеф Райан Так, мы просто хотим убедиться, чтобы сегодня позвони нам, понятно Вот так вот, да? Вот так вот, вот так вот он написал Вот так ты должен был написать Девка тупая Нюня там развел, понимаешь ли, ну А, поля Привет, Алекс! Вот она, на сцене стоит такая вся из себя Фотокарточки близких. Она со стефов, она с райном. С райном у них все в принципе хорошо, я так понял. Да и со Стеф у них все хорошо. Где фотогейба? Гей подарил себе Hello, это подарок. Всем привет. Я Алекс Чен. Вот, можно выдохнуть, все Наконец-то мы прошли эту игру Это абсолютно интереснейшая игра Она в меру душная Кто бы что ни говорил, абсолютно душно было Растягивать все эти сюжеты Надеюсь, в дальнейшем разработчики этой игры пофиксят Вот эти долгие, размазанные, размыленные Сцены, которые абсолютно не нужны Больше резкости, больше, конкрет... больше конкретики И эта игра взорвет мое сознание Надеюсь, следующая игра Будет невероятно интересной И сюжет ее меня просто э, погрузит Настолько, как не грузит, не один из не буду говорить чего но что хотелось бы сказать перед концом слезы я уже пролил а соответственно соответственно если вы мои дорогие друзья все еще здесь да то я хочу поблагодарить вас за просмотр данного видео Огромное спасибо вам, сейчас зарождается мой канал, э, он зарождается каждым моим видео, мне важна любая поддержка от вас, от всех вас, мои дорогие друзья, от родственников, от близких, от друзей и от вас. Если вам понравился этот ролик, то ни в коем случае не ставьте лайк, не подписывайтесь на этот канал и ничего не пишите в комментарии по поводу прохождения этой игры. Вы были на канале Йоба Гейм, всех обнял. In my heart, heart stays the fire.